Всем привет, с вами Нана Аква. Прошло где-то полгода, как я не менял картриджи у фильтров обратного осмоса. Производительность фильтра значительно снизилась, примерно в 4 раза, что свидетельствует о том, что их пора менять. Посмотрим, пора ли менять мембрану обратного осмоса, так как она не менялась чуть меньше, чем год. Поможет нам в этом ТДС-метр. Набираем воду из системы и смотрим на ТДС. При покупке фильтра значение ТДС у меня было в районе 3. Если значение начинает расти, значит мембрана начала пропускать ее, пора менять. Сейчас TDS показывает пятерку. Показатель изменился всего на 2 единицы, что не особо критично. Менять буду тогда, когда TDS покажет значение около 10. А пока что менять мембрану не буду. Купил комплект модулей для замены. Сейчас будет необходимо открутить все картриджи предварительной фильтрации и заменить модули на новые. Посмотрим, что случилось с ними за полгода активной работы. Итак, картриджи мы открутили и вот что собственно у нас находится внутри. Это первый модуль в системе предварительной фильтрации, который принимает основной удар на себя, избавляя воду от песка, ржавчины и других частиц, размер которых более 20 микрон. Крайний полипропиленовый картридж является финишной очисткой перед мембраной. Отфильтровывает самые мелкие механические примеси, размер которых более 5 микрон. Для сравнения поставил новую и уже служившую свое модули. Посередине находится аэрбиционный модуль глубокой очистки, который впитывает хлор и другие растворенные в воде вредные примеси, в том числе тяжелые металлы. На самом деле лично мне немного страшно на это смотреть, особенно представляя то, что некоторые люди не пользуются фильтрами и все это попадает в организм. На первом модуле виден слой грязи и ржавчины, который находится снаружи. А сколько еще всего он успел впитать в себя? Была мысль разрезать модуль и посмотреть, что внутри. Но думаю, в этом совершенно нет необходимости, так как все видно и так. Теперь мне будет нужно постараться очистить картриджи, поменять модули на новые и обратно собрать систему. Иногда у меня интересуются, почему я решил перейти на асматическую воду в своих аквариумах. Думаю, ответ очевиден. Я не знаю, что находится в водопроводе, в каком количестве и как это все отразится на растениях и креветках. Да и даже если отнести воду в лабораторию и изучить ее, состав водопровода нестабильный и меняется в зависимости от сезона. Поэтому лично для себя я выбрал систему, на которую я могу самостоятельно влиять, а именно астматическую воду и минерализацию с помощью солей жесткости. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.